Здравствуйте, друзья, подписчики моего канала, а также просто зрители, которые попали и нашли это видео. С вами на связи Маргулан Мустафа с командой WebTraffic. Сегодня я хочу поделиться с вами видео о том, как можно небольшие файлы за небольшой промежуток времени залить на Яндекс.Диск, это такой сервис, и поделиться этой ссылкой друзьями или тем кому вы обещали начал писать это видео потому что я сегодня записывал видео на тему buy time вывод и реинвест подробнее о том что о чем говорится в этом видео вы можете в принципе посмотреть на моем канале найти соответствующие видео и узнать подробнее что и как там происходило Необходимость загрузки файла появилась потому, что я в этом видео обещал скинуть или поделиться файлом. А вот здесь написано «Ссылка на файл с рассчитанными вывода и «Ревеста» будет здесь. То есть а я пока там его не ставил и теперь сейчас хочу поставить. А вот. а итак, приступим. Для того, чтобы поделиться файлом, нам нужен сам файл. И нужно будет зайти и авторизоваться на Яндекс.Почте или на Яндекс.Диск. В общем, надо заходить, и здесь есть такая кнопочка «Загрузить файлы». Я этого не делал, то есть я это делал раньше друг по другим способам. в данный момент хочу именно такой способ показать. Теперь мне надо будет найти тот файл, который я сохранил. Он называется «Вывод и реинвест». Открываем его. Вот он у меня уже появился. Он небольшой, всего 18 килобайт. Выделяем его. И есть, когда мы нажимаем галочку, тут появляется поделиться ссылкой. Да? Так. Нажимаем кнопку включить. Появляется ссылка, которую можно будет. Тут есть, кстати, сразу кнопки появляются, которые можно нажать и этим самым поделиться. Вконтакте, Фейсбуке, там или в других соцсетях. Я этого делать не буду, я просто копирую эту ссылку. И будем и этот файл внедрять в наш в описании на моего видео, которое я до этого писал и обещал там загрузить этот файл. Нажимаем. То есть я для того, чтобы изменить видео, надо зайти на свой канал, аккаунт Google, нажать на изменения, да. Вот здесь протягиваем окошко, чтобы было больше видно что мы дальше делаем находим место, где я подготовил под эту под, под эту ссылку так, не будет здесь так, ссылка на файл с расчетами вывода или места не будет здесь, а просто вот так вот. выделяем все и ставим эту ссылку остается нам сохранить изменения Теперь дальше хочу с вами поделиться одним результатом. В последнее время я записываю, часто записываю видео, стараюсь выводить это видео в то. И как я это делаю? Некоторые думают, что это очень сложно или практически невозможно. Но я хочу показать обратное. Я сегодня видел не видео, а одалил видео на YouTube канал. Так, это было. Файл назывался реинвест вот Смотрите, а, это видео было загружено 7 часов назад, там всего 15 просмотров, но тем не менее, а, при поисковом запросе вывод и reinvest, а, мое видео попало в первую пятерку поискового запроса а, YouTube. Как этого добиться? Очень просто. Для этого надо вам а, изучать. То есть нужно получать соответствующие знания. Я эти знания получил и сейчас в данный момент а, занимаюсь тем, что я свою команду тоже этому обучаю. Потому что это прикольно, это дают дополнительные просмотры, трафик и, соответственно, возможность заработать. Если это было вам, видео было вам полезно, ставьте лайки, дизлайки также не забудьте подписаться на мой канал, оставить какой-нибудь комментарий. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. На ну, этом у меня все. Всего доброго. Успехов вам и удачи.